Развивайте свое дело вместе с любимым каналом. Президент Франции Монель Макрон, который карикатуры на пророка Мухаммада, мир ему, называл проявлением свободы слова, пришел в ярость, когда увидел карикатуру на себя. Французский лидер подал жалобу в суд Горда Тулона на автора баннера, изображавшего президента в виде диктатора Адольфа Гитлера, а также аббревиатуры в виде свастики LREM, что означает название партии, которую основал Макрон. О случившемся автор не сожалеет, а напротив дает достаточно провокационные комментарии. Автор плаката, администратор сети рекламных счетов в департаменте Вар Мишель Аншфлари сообщил в среду в своем Твиттере, что в четверг его вызывают на допрос в полицейский участок южного французского города Тулон в связи с жалобой президента. В этой связи он выразил недоумение по поводу того факта, что во Франции разрешено шутить по поводу пророка Мухаммада, мир ему, и... но нельзя рисовать президента в образе диктатора, сообщает ТАСС. Стоит отметить, что сатирические изображения Флории регулярно используют для комментирования политических или общественных вопросов. Художник уже не в первый раз сталкивается с юридическими проблемами и критикой со стороны правительства. Изображение было размещено на двух рекламных счетах на въезде в Тулон. Прокуратура завела дело на мужчину по статье «Публичное оскорбление», так как статья оскорбления президента республики» была отменена в 2013 году. Известно, что карикатура на Макрона стала знаком протеста против ограничений, связанных с COVID-19, так как на баннере было написано «Повинуйтесь, сделайте прививку». Эти плакаты направлены на то, чтобы поставить под сомнение эту демократию, где решение принимается без обсуждения в Совете по здравоохранению. Начиная с 24 июля, тысячи французов в четвертый раз выходят на улицы страны с протестом против расширения действия санитарных пропусков и обязательной вакцинации медработников. В них, по данным властей, участвовало не менее 237 тысяч человек. Из них около 17 тысяч в Париже. Президент Макрон резко осудил участников акций протеста, обвинив их в цинизме, эгоизме и безответственном поведении. Он назвал вакцинацию действенным способом борьбы с эпидемией. В связи с этим середина августа во Франции вступают в силу антиковидные ограничительные меры. А что думаете по этому поводу вы? Поделитесь своим мнением в комментариях.